Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Алла Вишневецкая, и это гороскопы для знаков Телец Дева Козерог. Напоминаю, что вы можете сразу переходить к знаку вашего асцендента, либо к своему солнечному знаку, используя тайминг под этим видео. Итак, тельцы начинаем с вас. В первой половине февраля идет очень сильный акцент на знак Козерог, поскольку в этом знаке находится сразу три личные планеты. И Козерог это знак целеустремленных людей. Поэтому в первой половине месяца очень хорошо начинать те проекты, которые должны долго давать результат. Это те проекты, на которые вы впоследствии сможете опереться, которые будут служить фундаментом вашей жизни. К тому же в этом месяце сильный Марс в первой половине, и он находится в вашем девятом доме, поэтому вас ожидает удача в решении спорных ситуаций, ситуаций, в которых вам нужно доказать свою точку зрения, отстоять свое мнение, свой имидж, свою репутацию, это может даже давать такое настроение бороться за то, чтобы отстоять свое честное имя. И в целом это также для некоторых из вас может быть период упорства в освоении какой-то науки. Вы будете готовы, например, очень долго сидеть над изучением какого-то вопроса, но и результаты вы получите... Довольно таки быстро. То есть первая половина месяца это очень хорошее время в плане интеллектуального развития. 1 февраля будет новолуние в знаке Водолей в вашем десятом доме. И это новолуние примечательно, но будет в соединении с Сатурном. Во-первых, это придаст вот э, такой серьезный настрой всем событиям, которые будут в этом месяце. Это желание не тратить свои силы впустую. Это желание отсечь все ненужное, сконцентрироваться только на том, что приносит результат, только на том, что является полезным. К тому же вообще вот это соединение говорит о возможности строить планы, видеть долгосрочную перспективу и может быть вот прям желание что-то начать. И это желание будет обосновано тем, что вы вот буквально будете видеть структуру, что к чему приводит если вы будете этим заниматься какие будут результаты то есть это практичный подход к решению любых вопросов которые у вас будут в этом месяце соединение с сатурном обычно дает такой момент когда эмоции в стороне по новолунию в десятом доме могут и важные события в личной жизни происходить но тем не менее это ситуация когда э, голова все равно работает то есть несмотря на то что события происходят в эмоциональной сфере вы можете быть крайне сконцентрированы именно на вопросах таких рациональных 4 числа меркурий разворачивается в прямое движение в знаке козерог в вашем девятом доме этим он дает добро начинать новые проекты идти вперед развиваться и причем соединение будет с плутоном у меркурия к середине месяца и это дает очень большой такой заряд уверенности в себе напористости даже таких пробивных способностей и это действительно похоже на то что вы будете отстаивать какую-то точку зрения и это такое даже агрессивное продвижение вперед либо вы будете в чем-то очень серьезно уверены что вот именно так или иначе нужно действовать. Поэтому на самом деле февраль во многом будто бы дает вам возможность увидеть вектор вашего развития. К тому же в первой половине месяца Марс, планета активности, будет в благоприятном аспекте к Юпитеру, а затем к Урану, ваш первый дом. И это дает вам большую удачу в создании и продвижении онлайн-проектов. Это может быть и то, что вы будете посещать эти проекты, и это даст вам возможность продвинуться в вашей деятельности. Это может касаться, например, какой-то онлайн-конференции, онлайн-обучения, серии вебинаров, которые вы будете посещать. Но также это может дать желание развивать ваши соцсети, и это даст такое видение, да, как именно это делать. И по сути... Вот аспект Марса-Курана, это всегда аспект прорыва, и это всегда аспект, который говорит о том, что вы будете делать то, что раньше никогда не делали. И, соответственно, это даст результат, которого раньше у вас тоже никогда не было. 12 числа Плутон будет в гармоничном аспекте к лунным узлам, и это тоже очень важное событие, которое даст вам возможность почувствовать, что вы все делаете правильно что вы правы в какой-то ситуации и это вас подбодрит и даст вам желание идти дальше идти вперед вы можете по этому аспекту почувствовать свой авторитет почувствовать что к вам прислушиваются другие люди что ваше мнение имеет вес и ценность это также возможность монетизировать какие-то знания которые у вас есть и, в принципе, по данному аспекту даже есть возможность какую-то кризисную ситуацию, то, что ранее было, скажем, вашим каким-то камнем преткновения, это все в свою пользу и в свою выгоду превратить. 14 числа Меркурий, планета коммуникации, переходит в Водолей и будет находиться в этом знаке по 10 марта. Водоле ⁇ это ваш десятый дом, Меркурий начинает разгоняться, стремительно набирать скорость после своего ретроградного движения. И это даст такой эффект, когда вы тоже разгоняетесь в ваших делах, и стремительно может набирать популярность ваша соцсеть. Либо ваша деятельность будет набирать обороты, все больше и больше людей будут узнавать об этом. Очень хорошо в феврале начинать что-то новое. Особенно... Вам, дорогие тельцы, это месяц, который вещает вот прям легкий старт и удачу. К тому же, вот, то, что Меркурий будет находиться в десятом доме, это дает возможность знакомиться с интересными, влиятельными людьми. Поэтому, если вы не разбираетесь в каком-то вопросе, если вам не достает каких-то знаний, то будет желание советоваться с экспертами. 16 числа будет полнолуние во Льве в вашем четвертом доме и вы сможете доделать какое-то очень важное дело, связанное с темой недвижимости. Это может быть завершение ремонта или, например, что вы основную часть уже сделаете, купите, например, всю мебель, которую планировали. Это может касаться и дел, которые происходят в жизни ваших родителей или кого-то из членов семьи. Но важно то, что полнолуние дает возможность увидеть результат, увидеть свет в конце тоннеля. Если что-то очень долго тянулось, если вы переживали, получится это сделать, не получится, то по данному полнолунию все-таки вы получите результат, вы увидите, что те усилия, которые были приложены ранее к выполнению каких-то задач, они все-таки приносят результат. Кстати, 16 числа будет точное соединение Венеры и Марса, но это соединение ощущается на протяжении всего февраля, особенно в период с 5 по 20 число. Не забываем, что Венера является вашим управителем. Ее соединение с Марсом в знаке Козерог дает вам вот это ощущение уверенности в себе, настойчивость, желание идти вперед желание добиваться поставленной цели это также и небывалая активность ваш управитель соединяется с планетой активности марсом и это дает все целые вот увлечение поглощение какой-то работой каким-то процессом это желание вот полностью вложиться в какое-то дело для многих это конечно может быть и тема личной жизни когда вы всецело вот на этом фокусируетесь но помните что данный аспект также очень хорошо реализовать по теме работы с 10 по 18 число будет очень важный аспект месяца это секстиль юпитера и урана который стоит в вашем первом доме поэтому в целом середина месяца этого первых период очень удачный для вас во вторых это период перемен может быть спонтанная поездка в это время, может быть э, встреча с друзьями, которая вас вдохновит, это может быть создание рабочего коллектива, это может быть опять-таки начало нового проекта, это может быть и э, желание обучаться чему-то новому, все-таки Юпитер отвечает за эту тему, за тему обучения, проявление экспертности, но в любом случае... Этот аспект однозначно принесет в вашу жизнь что-то новое, необычное и интересное. С 22 по 25 число будет время расслабления. Несмотря на то, что аспекты в этом месяце очень благоприятные, все равно это даст вот напряжение определенное, так как нужно будет много работать и куда-то вот активно вы будете тратить свои силы. А вот в указанный период, благодаря э, соединению э, Марса и Венеры и их аспекту к Нептуну, получится расслабиться, погрузиться в атмосферу, э, скажем так, романтики или творчества. Это очень благоприятный период для людей, которые связаны с творчеством. Ну и плюс э, в плане личной жизни время тоже очень благоприятное. 25 числа из-за квадратуры Меркурия к Урану не стоит планировать подписание важных документов, бумаг, не стоит запускать соцсети, рекламу по такому аспекту. Также это не совсем благоприятное время для покупки авто и для планирования поездок. Но это всего лишь один день в месяц, поэтому вы с легкостью сможете перенести эту задачу на другой день. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Желаю вам прекрасного февраля и до скорых новых встреч. Всем пока-пока! Девы, переходим к анализу вашего февраля месяца. В первую очередь нужно обратить внимание на сильный акцент на Козероге. Ведь три личные планеты будут находиться в этом знаке. Это создаст целеустремленность в первой половине месяца желание э, получать результат и так как козерог находится в вашем пятом доме то это создаст возможность получить важный результат по теме личных отношений это может быть например предложение руки и сердца это может быть важная совместная поездка куда-то или желание жить вместе съехаться также это могут быть и результаты по вашей творческой деятельности, возможность повысить ценник или возможность сотрудничать с крупными брендами. Также это может быть и результат по теме детей. Например, то, что вы сможете, скажем так, определиться с тем, на какой кружок водить вашего ребенка, или это какие-то достижения в его деле, которое он для себя выбрал благодаря сильному марсу который будет в первой половине месяца активно проявлять себя в вашем пятом доме действительно есть возможность продвинуть как темы личной жизни так и темы творческого самопроявления козерог связан с напористостью поэтому важно в этом месяце действовать активно если вы чего-то хотите нужно Скажем так, к этому целенаправленно идти. 1 числа будет Новолуние в Водолее в соединении с Сатурном в вашем секторе работы и здоровья. Это очень важная точка месяца, которая по сути задаст а, приоритетность всему месяцу. Шестой сектор отвечает за обязанности, поэтому, э, скажем так, несмотря на то, что вы будете сильно акцентировать тему личной жизни детей творческого самоправления, но тем не менее в этом месяце не стоит упускать из виду свои обязанности то что вы должны так или иначе выполнять и это должно быть прям вот фундаментом целого месяца что вы целенаправленно вот закрываете вот эти вопросы и только после этого переходите к тем темам, которые вас радуют и которые доставляют удовольствие. 4 числа Меркурий, ваш Управитель, разворачивается в Козероге, в прямое движение. Это даст возможность вам, скажем так, наращивать свою активность на протяжении всего февраля. Если в январе были какие-то процессы застоя, недопониманий, то, что подлежало пересмотру, и вас скажем так, тормозила. В феврале это все будет отходить на второй план, и вы будете концентрироваться на тех делах, которые дают динамику и развитие. К тому же, в первой половине месяца Меркурий будет в соединении с Плутоном. Это даст возможность решить важные финансовые вопросы, а также это даст пробивные способности, возможность получить свое в каком-то важном деле. К тому же Марс проявляет себя очень благоприятно в первой половине месяца. Он аспектирует Юпитер и Уран. И это даст вам возможность опять-таки получить желаемое, масштабировать свои действия, это особенно благоприятное время для людей, которые, опять-таки, развиваются в творчестве, имеют собственный бизнес. Если тема личной жизни и детей для вас является приоритетной, то тоже в этот период будут происходить важные, скажем так, важные моменты в этих делах. 12 числа плутон будет в гармоничном аспекте к лунным узлам это опять акцент на ваш пятый дом детей творчество хобби и плутон это планета перемен это планета финансовой выгоды это планета влияния все эти энергии будут очень ярко себя проявлять на протяжении этого месяца может быть и тема манипулятивных каких-то моментов в отношениях когда вы например настолько хотите получить свое что вы готовы даже вот к таким методам прибегать то есть в принципе если вы чувствительны к энергии плутона то в этом месяце вас буквально не никто и никакой фактор не сможет остановить 14 числа ваш управитель меркурий переходит в водолей и будет в нем находиться по 10 марта во первых вы почувствуете по этому переходу свободу будто бы нет уже вот этих жестких рамок ограничений, которые были до этого но все же так как переход будет в ваш шестой сектор опять-таки обязанностей то в то же время нужно будет много трудиться работать хоть какие-то факторы будут давать вам ощущение свободы но тем не менее нужно будет очень следить за своим графиком и не упускать важные дела которые будут появляться в этот период то есть дисциплина должна быть в феврале на первом месте 16 числа будет полнолуние во льве в вашем двенадцатом доме это может дать такой момент когда прояснится какая-то ситуация которая ранее была скрыта если вы не понимали что происходит с этим человеком почему он себя так ведет то сейчас вы будете скажем так отчетливо знать что за этим стоит это момент истины когда вы для себя вот что-то осознали какая-то ситуация максимально проявила себя прояснилась плюс 12 дом это также наши страхи и сомнения по данному полнолунию все будет идти к тому что нужно преодолеть свой страх и все-таки пойти вперед также это момент, когда может ваша тайна выйти наружу. Если, например, вы тщательно скрывали какую-то информацию, не договаривали постоянно о чем-то, то по данному полнолунию может быть необходимость раскрыть карты. Ключевым соединением этого месяца является встреча Венеры и Марса в вашем пятом доме и... 18 числа будет точный аспект, но данное соединение ощущается на протяжении всего февраля, особенно в период с 5 по 20 число. И это тоже очень такой яркий момент, который дает возможность реализоваться в творческом плане, дает возможность э, ощутить динамику и развитие в личной жизни. Ну и плюс пятый дом ⁇ это наше желание. И поэтому в феврале вы позволяете себе... Желать, и это может быть такой силой, которая ведет вас вперед, когда вы обращаете внимание на свои потребности и готовы делать все ради того, чтобы ваша жизнь доставляла вам удовольствие. Одним из важнейших аспектов месяца является также и благоприятный аспект между Юпитером и Ураном, тем более, что он затрагивает вашу сферу партнерских отношений. Поэтому середина месяца с 10 по 18 число это период важный в плане именно сотрудничества с кем-то, поиска клиентов или поиска партнера для бизнеса, но также это благоприятное время для тех, кто находится в браке или для тех, кому тема личной жизни, личных отношений является приоритетной. Это как раз-таки возможность узаконить отношения. Поэтому многие могут а, получать в этот период предложение руки и сердца, либо будут какие-то вот по теме партнерства важные моменты происходить. С 22 по 25 число будет также благоприятный период в личной жизни, поскольку соединение Венеры и Марса будет в аспекте к Нептуну. И это период романтики творчество, расслабление. Поэтому однозначно вот работа может уйти на второй план в это время и появится возможность отдохнуть душой. Хочу обратить ваше внимание на напряженный аспект этого месяца. Это квадратура Меркурия к Урану. Поскольку Меркурий является вашим управителем, то 25 число, это прям вот нужно запомнить, что в этот день могут произойти какие-то внезапные события, даже ссора, конфликт. Или может сорваться какая-то поездка, могут переиграться планы. Поэтому в связи с этим на 25 число не планируйте какие-то важные дела. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Оставляйте в комментариях, как у вас проходит этот месяц, какие события у вас преобладают. Будем с вами на связи, всем пока-пока. Козероги, переходим к анализу вашего февраля. Сразу хочу сказать, что февраль это месяц, который максимально настроен дать вам все, о чем вы только пожелаете, создать те условия, которые помогут вам проявить себя и продвинуться вперед. Вот я пытаюсь вспомнить, когда был настолько благоприятный месяц для вас, и, если честно, это дается мне с трудом. Поэтому, действительно, февраль ⁇ это тот период, когда в вашей жизни может произойти прорыв вперед. Начнем с того, что сразу три личные планеты находятся в вашем знаке. Особенно сильно это будет ощущаться в первой половине месяца. И это даст вам напор, желание действовать, возможность действовать и понимание, как это делать. Это э, возможность вот максимально проявить ваши качества, такие как целеустремленность, трудолюбие и напористость. Важно то, что Марс находится в вашем знаке, он очень сильный, и это даст вот... Э, э, скажем так, ощущение, что все, что вы делаете, к чему вы прикладываете усилия, это все дает отдачу, дает результат. И поэтому вам важно понимать, что вот то, во что вы вкладываетесь, это не, не зря. И вот в феврале как раз таки будет это ощущение, что ваши силы, которые вы тратите на какое-то дело, они дают максимальную пользу. 1 числа будет Новолуние в Водолее в соединении с вашим управителем Сатурном в вашем секторе финансов. Это даст понимание, как планировать свой бюджет, на что вы можете рассчитывать. Это даст возможность составить план по зарабатыванию денег. Например, вы прям пропишете какие действия в дальнейшем вам нужно совершать для того, чтобы выйти на вот этот уровень дохода. Это даст возможность закрыть какие-то долговые обязательства. То, что вас, скажем так, могло утяжелять, да, вот это ощущение роста финансового. Но Сатурн, э, он безусловно даст вам ответственность. И не будет вот такого ощущения, что деньгами можно разбрасываться, настолько их много. Но тем не менее появится понимание, на что вы точно можете рассчитывать, и э, каким именно образом вы можете планировать ваши финансовые дела на ближайшее время. 4 числа Меркурий разворачивается в вашем знаке. И после этого он будет до середины месяца в соединении с Плутоном в вашем знаке. Это даст вот, действительно какую-то поворотную ситуацию в вашей жизни. Она может быть связана с темой общения с кем-то, с темой образования, э, с темой самопроявления именно в интеллектуальном плане. Но плюс это также и необходимость говорить, высказывать свою точку зрения. И соединение с плутоном особенно это акцентирует, что вы должны вот ощущать себя королем ситуации и королевой, то есть вы должны руководить каким-то процессом, должны делать то, что вам нравится, возможно даже диктовать какие-то правила и условия. И только в этом случае вы получите то, о чем мечтаете, то, что вы желаете, Плюс соединение с Плутоном делает также серьезный акцент на теме финансов. И, соответственно, у вас однозначно в феврале будет возможность выйти на новый финансовый уровень. К тому же Марс будет с вашего первого дома в первой половине месяца благоприятно аспектировать Юпитер и Уран. Это даст возможность нестандартно решать вопросы. Это даст возможность как-то действовать по-другому, по-новому, начать новый проект, полностью вот как-то изменить ваше отношение к работе. И также аспект к Юпитеру дает возможность масштабировать цели и, соответственно, повышать авторитет в той области, в которой вы работаете. Поэтому, конечно, данные аспекты обещают очень многое, но при условии, что вы будете активны, и вы будете трудиться, и вы будете прикладывать усилия, тратить свою энергию на достижение результата. 12 числа Плутон, находясь в вашем первом доме, будет благоприятно аспектирован лунными узлами. И это тоже такой ключевой аспект месяца, который даст вам возможность проявить свое влияние, свою внутреннюю силу, это возможность решить какой-то важный финансовый вопрос, это возможность почувствовать, что вы в материальном плане достигли многого. В целом, это очень важная тема месяца. Это может быть и новое какое-то предложение, которое даст вам возможность преобразовать вашу жизнь полностью вот изменить ваши представления о ваших же возможностях поэтому не упускайте из виду то что происходит вблизи данного аспекта 14 числа меркурий переходит водолей будет в нем находиться по 10 марта это максимально хорошее время для покупок продаж любых сделок финансовых это хороший период для того чтобы распределять финансы вести учет может прийти понимание что например на вот этого слишком много тратить эту статью расходам можно сократить и нужно это сделать а какие-то темы появятся новые приоритетные на что вы будете готовы тратиться в любом случае это тоже перемены и поскольку Юпитер там петлял в Водолее, будучи ретроградным в конце 21-го-начале 22-го года, то э, в этот период вы сможете уже, скажем так, с пониманием относиться к тем вещам, которые были для вас не совсем понятными еще вот в конце года. 16 -го числа будет полнолуние во Льве, в вашем восьмом доме. И это прибыльное для вас полнолуние. Восьмой дом отвечает за большие финансы. Может, правда, и сделка какая-то очень важная состояться. Например, вы продадите то, что давно хотели продать, какая-то статусная вещь. Но также это может быть и приобретение очень важное. По сути, данное полнолуние дает вам возможность уделить полноценно внимание вашим сбережениям, тем вещам которыми вы обладаете и как-то правильно этим распорядиться. По сути, все к этому идет на протяжении всего февраля месяца, и данное полнолуние даст еще только вот такой дополнительный толчок для того, чтобы все разложить по полочкам и разобраться с основными финансовыми приоритетами и направлениями по сути целого года 16 -го числа произойдет очень важное соединение венеры и марса в вашем знаке но это соединение ощущается на протяжении всего февраля особенно в период с 5 по 20 число это соединение говорит о большой удачливости о упорстве которое вы проявите в какой-то теме это соединение говорит о базарте и ваши возможности опять-таки в финансовом плане преуспеть. Но, безусловно, классический, да, соединение Венеры и Марса это аспект влюбленных. Поэтому для многих, скажем так, это месяц, который даст также возможность испытать какой-то прекрасный опыт связанный с личной жизнью и не обязательно это касается каких-то новых отношений это может происходить и в отношениях с человеком с которым вы например давно уже состоите в браке просто данное соединение планет будет давать вам такой настрой романтика с 10 по 18 число юпитер будет в аспекте к урану и будет затронут ваш сектор поездок и сектор отдыха и это даст желание посетить какую-то страну, в которой вы ранее не были. Это также и желание пережить какой-то новый эмоциональный опыт. Поэтому тема отдыха, развлечений будет очень актуальной для вас в это время. И этим февраль очень интересный, что находится время и для отдыха, и для решения финансовых вопросов, и, конечно же, для работы. С 22 по 25 число Венера и Марс будут в аспекте к Нептуну, это очень интересное время, которое может помочь вам необычно решить какой-то финансовый вопрос. Это время, когда все может идти не по плану, но тем не менее самым лучшим образом будет для вас проигрываться. Также в этот период времени может присутствовать вот такой эффект лени, расслабления. Поэтому в принципе... Хорошо немножко снизить темпы на данном аспекте. И также важно обозначить то, что 25 числа будет квадратура Меркурия к Урану. Этот день не подходит для решения важных бумажных вопросов, для переговоров, поездок, бронирования отелей, покупки билетов. Планы могут сливаться по данному аспекту, все может идти не так, как вы запланировали. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Будем с вами на связи. Всем пока-пока!